«Надо верить, тогда исцелят коварные я двери тебе, в рай, в рай или аль. Хочется просто верить в рассвет, во взгляде любимым услышать ответ. Буду молить я, я научусь, И исцеление придет, уйдет грусть».